Ну, да. да. И начинаем, соответственно, от общей части, вот от, головы, от ягодицы до головы, прямо да. растирать сразу поперечно. Дальше слышно было шорох. Спереды видно. Можно с утяжелением. Стол держим бедрами. Ребрами заданий. уходит буквально полторы-две минуты продольно, вот так всю спину Также можно с утяжелением И теперь стежки от крестца в ямочку между позвоночником и по центральных мышц. Мы вот туда внедряемся делим на 4 части тела человека. Раз, два, три, четыре. Вот туда прям. Потом на три части. Раз. Два, три. Второй рукой можно сделать махавик чтобы еще и сильнее было. И на одну часть. Да. Соблюдаем манштрафт тела человека. Гордоский, фос, чтобы все как волна, вот так вот двигалась. Закончили лопатки и, соответственно, начинаем в зону. Продолжение вдоль мышц, открытой ладонью, ладони. Потом поставили руку, угольный валик и большой палец. Теперь переходим на предплечье, по шее вот, раз, и поднимаем трапецу на себя. Такой, с прокаткой вот такой. Вторая рука также работает от, от, от, с ладонью. Uh -huh. Гоним валик, видишь, на свою руку вот сюда. Uh -huh. Теперь оперек мышц.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 Плечи не уже, да? И теперь развернулись чуть-чуть на ягодицы. Получается, также верно, растут мышцы здесь. А тут от уголкового парки. Верино вот так вот. Вдоль мышц получается. И ладонью, и ребром. Общем, то же самое, что с лопаткой, Добавили плечи. И поперек мышцы теперь. Добавили плечи и доходим до конца. Начинается самое интересное. Вибрационной техники. С крестца раскачали. И желательно, можно конечно вот так вот делать, да? но так напрягается плечо лишний раз. Лучше весом тела вот даем. Весом тела своего. Напрямую руку даем. так вот. вот так интереснее будет. Да, ну и вначале мы, когда делали опрос клиента, да, мы тоже его вот раскачивали за кости таза, да. И проверяли, насколько у него подвижность из позвоночники во всех суставах в коленках, в пятках. В данном случае качание, видите, доходит до головы, до макушки, так что вполне и здоровые все суставы. Следующая вибрация, это мы берем двойной кольцевой захват, вот этот сначала да, сбоку его сделаем. Большой палец ходит просим стандарт mm -hmm. пальцев, вот так вот, такое движение. Как помните, директора производства раньше сидели такие, а пальчики mm -hmm. крутили. Вот, а мы это в массаже используем. Вот, а теперь нас интересует паралитуральная мышца, только мы запястье сначала раскачали таз, схватили паралитуральную мышцу, и вот это движение у нас пошло до конца. Вот раскачиваем таз до конца, взмейку вот такую Тряска прием называется. Тут, тут. Да, теперь техника каблучки. Мы как будто бы каблуком вперед и вниз по 45 градусов забиваем ребер на поперечное сочинение. Вот так, если я мышцы, то вот они, эти ребрышки, нас именно они интересуют. Через мышцу. Здесь маленькая амплитуда, бережем почки, почки бережем. А как плавающие ребра прошли, уже можно прям посильнее и даже корпусом своим поддавливать. Даже головой так. Она все вытерпит, да? Да. Теперь выжимка от ягодицы. Вот туда. И по гребню воздушной кости с тяжелением на ладонь. Приводим прямо вот туда в паховую зону. Сюда. Стол, естественно, придерживаем бедрами. По боку идем, плотно прижав руку и в подмышечную впадину вот туда прям. Возим. Теперь по идем. Рука не здесь лежит, а на ладони, чтобы нее было. И пальчик взращенный вперед и вот туда в подключичную зону прямо к косточке нашей вот этой. Сюда, сюда, сюда. Значит, здесь закончили да? И наш да, основной прием заключается в том, что мы подбили ассист отростки Вот так, на большой палец ставим Своей ладанью, вытяжение И закручиваем в серединичных признаков вокруг позвоночника Видишь, за ребра подкрутили Все остальное подкрутили Вот туда-то в самом верху вошли это наше было первое глубокое внедрение в мышцы. Мы ну, вытерпели, да? Всегда спрашивайте, терпит человек или нет. Или тогда можно ослабить схватку, либо сильнее сделать. Переходим уже к более серьезным кулачковому технику, к лапа леопарда, шестеренки вот такие. Должен как бы, пальчики вот выходить, отделяясь друг от друга. То есть кошечка подогнала, поджала... Гадки и получилась такая вот такой. Теперь вот так вот. Жирнова месяц тесто. Подхватили лопатку вот здесь, потом здесь, потом здесь. Подняли, отпустили. Подняли, отпустили в трех местах. Подняли, отпустили. Теперь подняли, потрясли ее так. С вибрацией теперь подняли и перекидывали. И пошли двойной процессовой захват. Вниз вот идем полоску по боку, да? Сверху возвращаемся. Обратно. Наша цель покрыть всю спину.